На нашем канале проходит новогодний розыгрыш. С его условиями вы можете ознакомиться по ссылке в описании. 9, 8, 7, 6, Ох, 5, блять, эта готовность ебаная, блять. Ага. Что, всем привет, с вами Дэн и Вархаммер. И мы продолжаем наши великие битвы друг с другом. Битва киберкотлет, как угодно называйте. Первая серия у нас была Формула 1-2020, где я каким-то образом героически победил. Да, при том, что у меня был гандикап, вы скажете, что возможно, что это не было так сложно, но вы знаете, что в этот раз у нас в большей степени Леша на территории Это CS Там была моя территория, блять. Ну что-то пошло не так. Даже при том, что я записываю, все равно получается так, что Лёша все-таки имеет полупрофессиональный опыт в Counter-Strike. Поэтому у него некий есть гандикап надо мной. Потому что, когда ты играет против тебя 10 левел фейс, это против, против второго Сильвера. Вы знаете, как бы разница все таки осуществима и она очень большая. Леш вот давай, туда... вот, вот, вот. давай тогда рассказывай правила а и потом начнем. правила простые. Играть мы будем по системе той же Best of 3. Соответственно, Дэн выбирает карту, он выбирает сторону. Точки он может использовать на карте две для закладки бомбы, я же в свою очередь только одну. И эту одну точку Дэн выбирает соответственно, куда я смогу только ходить. Сразу предупреждаю, что если на одну, на ту, на одну точку я могу ходить, то не значит что я с нескольких... Ну, примерно если на Мираже только на могу ходить, не значит, что я могу только с ямы и с Паласу ходить. Значит, у нас получается по мапу Фираж, Ферна, Оверпасс, Вертига, Нюк, Трейн, Даст. Вот из этих семи карт выбирай. Так, ну что, Ну я думаю, опять мой этот великий рандомный палец. Блин, надо было, конечно, бумажки, но фиг с ним. Так, Первая карта у нас будет вот это Первая у нас будет нюк. Ого! Да вы, я этот. теперь Тебе все нормально должно быть. Шару попал мне со страницы. Ладно. Посмотрим. Не будет, данная сейчас просто на девятке сидит, и ему сейчас такая пизда будет. Оп-оп-оп. Опа. Привет. Псвоч. Так, так, так, успеть. Оп-оп. Ну как бы, батя, знаешь, что надо делать тут? По факту скажу то, что точка А ⁇ это самый лучший, лучший вариант, лучше бы было. О, проще будет защитить. А, проще, да, надо какой-нибудь интересный выход придумать. Чтобы это прям было. Вах. Блин, на нике такое прям сложно что-то придумать. лезет лезет ля какой <смех> что-то кстати там на бэтше район карток не знаю ну, только я ж могу ставить только на зачем все на бэт ходить тогда я исследовал не <смех> лучше время для исследования ты выбрал тик так тик так тик так <смех> Ну, в принципе, неплохой выбор карты, мне он понравился. <смех> -то, что я реально карту не знаю, прям вообще. И меня это немножко подводит. Мне кажется, он на следующей карте будет террорскую сторону, потому что... Ну ходить на две точки. А тем более, кстати, если это нюк, то мне тут вообще легко защищать две точки, на самом деле. Че, я взял, стал в main, блять и все. Стал в main, и чекаешь выход на... Если че, минут на B быстро скибешься. Пап, уже внизу блять а думаю ты там поверху ещ шараебишься тобой репикался блин да ну ладно дигавна кусок нормальный парень что решил воспользоваться шею плохо знаю я сам здесь сам наебал я мог побрить все карты на рандом же но я на рандом что броне интерес тоги совсем и был честно тебе, я почему даю дэну шанс. Я не пытаюсь выйти там хитро выебанно как-то. Ты пытался меня подловить. Хоть скажи что-нибудь, то, блин. Может быть, конечно, ты на видео что-то себя там говоришь? Но я тебя не слышу. конечно говорю. Какой я нехороший небусь. Ну давай, Дэн, теперь ты затеров. У тебя есть полный карт-бланш, куда пойти. Серьезно? Блять, он пошел пушить туда, ёб твою мать! Ты куда ушел? <соцентричный> <соцентричный> Ой, блять! Ну хоть бы бомбу поставил для себя бы. А смысл мне ставить, ты меня убил бы тут же. Ну давай, да. Комбэк на 13 раундов. Потом сделаем такие док. Сейчас самому не смешно это. <смешно>, смешно. Уверен, он не открывал. Да, у него что, на улицу пошел? Я не поверю. <смешно> Ты что тут делаешь, блять? Ты что, блять, радио упалешь? Чи блин. <смех> блин, я так и знал, что ты зайдешь и специально оттуда не выходил. <смех> Хотя бы здесь бой дать. Хотя у меня есть, конечно, ощущение, что мы, скорее всего, в третьей игре будем разбираться, но все же. Вот фак. Скарка уже готов. Бля, что это за карта-да? <смех> для разминки один на один. Ааа, типа. а, фу ты, блин. Ну что, давай, куда пойдешь на Б. <связать> так, я прям взял и сказал. <связать> Это так, да, когда ты пойдешь. <связать> Ладно, посидим канал. Я бы нам сделал, кажется, хал, хал похалдил бы. На мид он не ходит, он не любит мид, но напрям он точно пойдет, блять. А он угадает поэтому у него 50% шанс, что я все-таки зайду. Давай попал бандер по пойти. И бежит, блять. Долго же тогда холодил все-таки. Мысль-то была, блять, на коннектор. С учетом поражения в раунде я буду иметь деньги, а я сейчас буду играть чисто на неожиданности, блять. Я это затыкал. Кто думал, что это будет связь когда-то? я даже попал, вау! Одно дело попало, а другое дело убил. Да я Дэн две вещи несовместимы. Там первой пули можно попасть спокойно. Ну, короче, Дэн будет очень вязко играть. за Затейров, то есть он будет очень медленно там, что-то, ну, ждать будет. Ну, типа это его единственный вариант. Okay, так, дай-ка я сейчас раскид сделаю. Это его единственный вариант. О май гад. Это птица, это самолет, нет, это смог на КТ! Интересно, блять, фейк, ладно, сейчас мы его не могу скидаем, блять, что там. Он... Так, он здесь, окей. Okay. Так, у меня есть минута. сейчас попробуем ретык сделать. Вс, он, получается, раскидал, значит он, скорее всего, на. А. Он так просто не успеет это типа вот он единственный может эти съемы. Ну ступдоб под Б пошел блять, дал смог такой типа что я, я типа вас... подойду Но, на самом деле как я пойду под Б Я себя периодически напоминаю Блейда. Вот реально. Во времен флипсайт тактиз. сам себя наебать. вот. <режит> Тебя еще не моя флешечка так застопила, которую я кинул. Наверное, подумал, что я там нет, сижу. Нет, это не флешка. Я просто увидел 7 секунд, понял, что надо плентить. Это логично. Опа. А еще... сейчас. Что за флешечки в яме, бля. блять перелет короче кто на ванну дать он сюда не полезет пойдемка на б поласы пойдем через коннектор минуту есть это раз немножко хитруем так как у меня получается времени. на ванну он меня ждет б то я пойду на покажем что мы на б якобы вернемся на либо он только с ним уходит. ля какой опу идет идет идет ля какой идет Блядь, это... У меня было два варианта, <смех> только я не угадал. Я просто Вадима повернул с а ты там идешь по шерту. Так, по Другому сейчас мы попробуем. По что смог на старт? А что за смог коннекторе? хочется ну даже проверить. Блядь не говоришь, что это тот самый смог с телевизора? Я тебя умоляю никогда, его, блядь, не кидай и игре Никогда, блядь. Это не смог с телевизора. В любом случае, этот смог коннектор никуда не кидай, блядь. короче. Я взял. Тихо с ушел. вышел. Давай, нашел. Блять, не, на ношу вот будет сложно. Он ставит не прям в упор к ящику, поэтому так пройти справа не удастся. Ладно. Попытка была стоящая. Смог на старт. Окей, зачем ты его... смог на старт пойти. Типа, в теории это неплохой вариант, но, блядь, ты проебуешь целый смок, который тебе сейчас полезен. Ну я имею значит. Типа что дал смог на старт кинул флешку и пошел на на бет, точнее. <клес> Походно то. А не нихуя. Блять и убежал. Я куда то уеб убежал. Ты заметил. Вот шо, лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Ты там все это? А.С. Yeah. Нет. Приготавливай. Сейчас тебя будем в флюгги блядь, устраивать. Пока ты вот подбежал на шовсе, я там успел уже а прочитать полностью. Я, мой палас тоже на шерсте. И сюда пройти. Надо темп увеличивать. Потому что он... он привык на медленно. Да, это правда. <связь> Испугались? Обосрался. Хорошо, <связь> <связь> ладно. Сейчас делаем факе. Раскидаем апленд. И пойдем на Б. Сидеть и ждать его. Как, блять, на этой карте вытаскивать, блять, я вообще не подеваю. Я пытаюсь сам себя перехитрить, не получается. а например, принесем небольшой интерес. Как бы у меня. У нас нет такого права, что я обязан играть с этим оружием, но я могу чтобы поиграть, блять, ради того, чтобы дать какие-то шансы Дэну, да, то будете писать комментарий. Ух, в одну калитку. что такое он стоит с все. Ну, либо максимум яма. Опа. Блять. Не попал одну пульку. Где ты, блять? Реально, блять. Походу, Блейда убрал уроки, блять. Выходить, блять. за это секунд до конца раунда. Блять, одну пульку не попал. Вот плохого никак не советую, Под блять, всегда проигрывали, Тут плохого не советую. Наверное, выигрывают, ребят. Я должен подпекивать все точки. Просекать. Правильно подсказала. Правильно пускал. Ты ж пойдешь чекать все точки. Кстати, Б-точка это достаточно интересный выбор. Ладно, давайте дадим, дадим шансы. Я буду сейчас выходить как полный идиот. А если что, я буду выходить как нормальный человек. через чуть места, блядь. Лучше я в шорт пошел. Блядь. Не удалось посадить. А он сейчас уже фанится будет. Он просто на нож мне пытается сыграть со мной. 12 2050 долларов, блядь. ситуация катастрофическая. Я его знает как это У меня просто не осталось ни эмоциональной, ни душевной силы. Я, чтобы вы понимали, я вайпрек катал по всем картам. Ну, кроме нюка и оверпаса, так не толкнулось. У меня 2400, у меня нет бабла У меня нет бабла от слова совсем. Ниндзяа! Ну, а за дверь я только выйдет, наверное? Готя, правда, мне здесь же... Тихо. Тихо. Yes. Ес! Я-то думаю, что смочок странный. А у меня моя жопа сидит. Блядь, увидел, блядь. Уди! Уйди от меня! Ну Дорогие друзья, перед вами была сейчас презентация. Что будет, если 10 левел сыграет против второго Сильвера? Блять. Не, ну тут очевидно, как унтерсайд не только чудо помогло бы. Чудо под названием Николай Чудотворец какой-то должен был прийти и блин обыграть. Бесполезно было на самом деле, я не знаю, что в Кайскую выбрали. Ладно, извиняюсь, я, я уже, я у меня уже бомбит у меня огонь я ною и так далее и так далее. Я прошу прощения. Я, я прошу прощения, потому что, блин, я просто не понимал, как это обыграть, потому что я понял, что у меня по всем фратам обыгрывают, у меня никакой мысли и так далее, и так далее, все короче. Э, была очевидная победа, я не знаю, что я должен был сделать, чтобы его обыграть, поэтому будем разбираться в третьей игре. Ну что, с вами был Дэн, и подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте, что каждый комментарий нас важен. Вступайте в группу ВКонтакте, потому что там скоро будет очень много крутых анонсов. Ну как крутых? Много интересных анонсов, давайте так, чтобы мы не, это, лишний пафос не придавали. Если вы хотите поддержать канал рублен, ссылка на Donation Alert находится внизу в описании. Всем до скорой встречи и увидимся в следующей игре.